все-таки немножко еще синего вы видите как я по рабочему решаю вопрос то есть никакого пиетета Когда у нас холст затонирован, нам не понадобится большого количества краски, чтобы его преодолеть его белизну. И мы просто упростим себе задачу, облегчим. Но это не во всех случаях надо. Там, где нужна наоборот густота краски, в каких-то экспрессивных работах, там этот номер не нужен. А здесь нужен. Здесь у нас будет работа деликатная. Поэтому здесь нам это пригодится. Все, сушить. Да. Так, поехали. Белильца, разбавитель. Розовая. А, немножечко намочу тройником. Кисть была в работе, но поскольку она была в розовой, то я и не стану ничего менять. Небольшого слоя хватило, чтобы закрыть холст <как> <как> розовым цветом. Розовый цвет в этой картине лейтмотивный. То есть он распространил... Распространился везде, всюду присутствует, так что с него уместно начать. Ультрамарин. Немножко с розовинкой. Мигательно, не закрашивая равномерно, а мигательно нанесем ультрамарин. Меру тона подберете. Цвет неба будет чуть темнее, вот этот синий цвет, синий-розовый, будет чуть темнее, чем, чем розовый свет. Свет светлее, а небо чуть темнее. И вот оно почти в шахматном порядке мерцательно заходит от верха к линии горизонта. Более темный цвет. Все, что находится э, принадлежит к земле вместе со снегом, все несколько темнее, чем цвет неба. А синий цвет, именно потому, что небо, которое здесь синее, вот здесь, здесь оно уже перемешано со светом а здесь оно синий и вот этот синий дает рефлексы на всю землю и снег воспринимает его особенно это рефлекс Привыкаем к этому понятию. Есть понятие отблеска, отражения, а это рефлекс. Хотя, отчасти он сродни отблеску и отражению. Так... Ближе к линии горизонта небо наполнится не только розовым цветом, но и красным. Можно вместе с розовым, а может быть даже вот этот розовенький задействовать. И тоже не выкрашивательно. А вот так, разбрасывая цвет. Немножко краплака возьму. А вот так, разбрасывая цвет. Тонально они очень близки, поэтому происходит мерцательное смерцательное подмешивание одного цвета к другому. Тонально близки. То есть степень светлости близкая. Еще один важный элемент у нас появляется. Облака. Они проходят Равнюхонько посередине берем наш филетоватый оттенок подобных фотоматериалов. Uh-huh. <laughs> чуть-чуть вот таких горизонтальных горизонтальных полосочек на воде, которые обозначат плоскость воды. Так, по-моему, все. Опять же, напоминаю, что если кто-то из вас возьмет другой природный мотив, близкий к этому, и сделает самостоятельную работу в этом ключе, конечно же, в рамках нашего института это будет очень... Очень оценено, если у вас получится уместно все. Желаю успеха!